Привет, любители психологии! Добро пожаловать в новое видео. Давайте разберемся, каковы ваши привычки в еде. Хотя мы не придаем этому большого значения, наши привычки в еде и манеры за столом на самом деле могут рассказать о нашей личности гораздо больше, чем мы думаем. Наши привычки в еде являются естественными и часто неосознанным продолжением наших наиболее заметных качеств и черт характера. Итак, вот 6 наиболее распространенных привычек в еде и что они говорят о вас. Во-первых, есть медленно. Вы всегда заканчиваете еду последним. Если это так, то вам, вероятно, говорили поторопить с едой или есть быстрее. Люди, которые любят есть медленно, предпочитают жить настоящим моментом и наслаждаться каждым приятным событием. Они спокойны, непринужденные и беззаботны. Им нравится не торопиться с делами и жить в своем собственном темпе. И хотя иногда говорят, что они ставят себя на первое место и ставят свои собственные желания и потребности выше других, нет ничего плохого в том, чтобы время от времени желать себя лучшего. Во-вторых, вы едите быстро. С другой стороны, есть люди, которые едят слишком быстро и заканчивают свою еду всего за несколько минут. Такие люди известны своей высокой добросовестностью и мастерами многозадачности. У вас может быть склонность к высоким достижениям или склонность к соперничеству и стремлению к успеху. Из-за этого вы можете обнаружить, что вы очень дисциплинированы и целеустремленны. Номер три. Вы разборчивы в еде. Вы очень разборчивы в своей еде, может быть, у вас есть определенные продукты, которые вы не едите, или рестораны, в которые вы не ходите. Или, возможно, вам нужно, чтобы ваша еда была приготовлена определенным образом, в противном случае вам она не нужна. В то время как полезно заботиться о своем здоровье и беспокоиться о том, чтобы вкладывать в свое тело правильные продукты, исследование показало, что те, кто разборчив в еде в умеренной или тяжелой степени, часто борются с чувствами тревоги, депрессии или синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Номер 4. Организованное питание. Еще одна распространенная привычка к еде, присущая многим людям, это организованное питание. Некоторые примеры включают употребление только одного вида пищи или когда не позволяют еде соприкасаться друг с другом, или всегда стараются разрезать пищу на маленькие кусочки, прежде чем ее есть. Вам не кажется это знакомым? Что ж, если вы относитесь к этой категории, то, скорее всего, вы вдумчивый, самодостаточный и очень аккуратный и организованный человек. Возможно, вам нравится строить планы и думать наперед, потому что вы плохо справляетесь в беспорядочных или непредсказуемых ситуациях. Номер пять. Авантюрная еда. Вы всегда экспериментируете со своей едой или смешиваете вещи, которые обычно не сочетаются друг с другом. Возможно, вы хотели бы попробовать уникальное и экзотические блюда каждый раз, когда вы ходите поесть. Если это так, то вы можете быть любителем приключений, страстным и спонтанным. Вы можете быть смелым человеком, который идет на риск и жаждет волнения и веселья. Исследование показало, что люди, которые любят приключения, считаются более уверенными в себе, общительными, интересными и популярными. Номер шесть. Вы громко жуете или едите? Жаловались ли другие люди на то, что вы едите слишком громко? Если вам, как правило, трудно есть спокойно, то ли из-за того, что вы живете, то ли из-за того, что вы часто разговариваете, даже с полным ртом, тогда вполне вероятно, что вы живой, разговорчивый и экстравертный человек. Из-за вашего позитивного, расслабленного и уверенного к себе отношения вы на самом деле не заботитесь о том, что думают другие люди, и не беспокоитесь о том, что они будут судить вас. Возможно, именно поэтому вас часто описывают как непредубежденного, заботливого, и дружелюбного человека, который глубоко заботится о тех, кого любит. Как вы думаете, какая у вас привычка в еде? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, обязательно поставьте лайк и поделитесь им с теми, кому оно может быть полезным. Подпишитесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы получать уведомления всякий раз, когда наш канал публикует новое видео. Большое спасибо, что посмотрели, и увидимся с вами в нашем следующем видео.